всем привет на моем канале сегодня я приготовлю тематическое безе ко дню защиты детей кому интересно оставайтесь со мной у меня готова швейцарская меренга я ее здесь сделала не особо много 150 грамм белка соответственно в два раза больше сахара меренгу окрасила и начинаю отсадку мокрого инструмента я сглажу пальчики значит сразу вижу свою ошибку то есть я хотела сгладить ровненько и сделать но цвета слились получилось не очень поэтому лучше каждый вот цвет отдельно так немножко приплюснуть смачивая водой В общем-то, вот так ярко у меня получилось. Две я сделала на палочке. Часть я окрасила в черный и дорисую мордашки. Отправляю сушиться в духовку при температуре 50-70 градусов. Регулятор на минимум открываю дверцу сверху на 10 сантиметров и сушу полтора-два часа. Прошло полтора часа, я дала еще безе высохнуть в духовке, и сейчас главное аккуратно снять. Какая классная ладошка! Получилось. я еще немножко золотистым кандурином прошлась сверху попырскала сухим очень красиво не рекомендую делать на силиконовом коврике потому что вот такие тонкие безе они при снятии могут сломаться Вот такое классное безе получилось. Очень яркое. Детям моим очень понравилось. веселенькая. Так что всех с наступающим этим праздником. С Днем защиты детей. Берегите себя, детей и близких. Кому идея видео понравилась, была полезной, Ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока.